Ты же не пишешь за рулем. Не волнуйся, все будет в порядке. Черт. Нет, нет, нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Нет. Какого? Нет. Нет. Нет. Нет. нет. нет. Вы в порядке? Все хорошо? Нет. Помоги мне. Прости, прости, прости, прости, прости, прости. Я опоздал. Пробки. Прекрати. Отмазки как дырка в жопе. Есть у каждого. Ждал момента для шутки? Да. Так, Мархэм. Тут легко, так что давай. С виду все легко? Ну да, ты прав. Но ну, you know, если мы являемся, они получили уведомление отсюда. Пусть они в стадии отрицания, но им сообщили. Это не должно быть шоком. Говоришь прямо, и не слушаешь их лапшу. Не помни, мы хорошие ребята. Подождать ее или... Нет-нет. Давай, веди себя профессионально. Дай визитку. Читать не будут, просто реквизит. Что было чем занять руки на время принятия. Соберись, иди работай. Ладно. Фрэнк, стой, стой, стой, стой, стой. Посмотрим, с <связать> он сделан. Да? Мистер Мархэм, здрасте, <связать> я маниэверед. Недвижимость <связать> от Фрэнка Хадсона. Что? Сэр. No, sir, no. Нет, я подавал прошение по срочке. Согласно моим документам, активен ордеж суда. Просто... Подождите. Сэр. Стойте, что-то не так. Я рассказал, усилия инициированы судом. Сэр, у нас есть уведомление. Сэр, помощник шерифа Миллер. На участке есть оружие? Вы взяли с собой? По документам суд сообщил населению. У вас два часа. По моим документам мне дали осеночку. подождите. Тут просто все так запутано после того, как моя жена... Вот. Держите. Вот, в черном по белому. Right Я you. же говорил. Слушайте, мистер Look, Марком. Мистер, Максимально мистер я могу дать вам трое суток. Okay, Через три дня вас тут быть не then нужно. Then okay. Ладно. Right, 3 Хорошо. Три дня. Три дня. Okay. Понял. Трое суток. Фрэнк, Фрэнк суд дал ему срочку. Видишь эту дату? Это было вчера. Ему нужна была подпись секретаря. Видишь подпись? Нет. Вот дата выселения. Вот подпись секретаря. Сегодня. Пока, Фрэнк. Завтра, как обычно? Да. И вовремя. А Конектоник Financial ваш путь к освобождению от долгов. Коварный крадешься. Но ты же говорил, что я всем отца. Да, твой папа сложный, но коварным я бы его не назвал. Он коварнее, чем ты думаешь. Что ты делаешь? Пытаюсь разобраться с кредитами. Но, но это сложно. Это точно. Итак, как Что все это? прошло? Что это? Мисс Мастерсон снова заболела. Я всю неделю вместо нее. Это ведь хорошо. Ну, я не учительница английского, но все на пользу. Да, Запуск. Поеду завтра, разберусь лично. Эй, а через наш банк нельзя? Надеюсь, можно. Работа настолько ужасна, да? Не то, чтобы ужасна, просто не моя. То же самое, если бы ты пыталась преподавать фехтование или кулинарию. Ух ты! Брось, смешно же. Ну no, no, no, ладно, ладно. Ты гениальный инженер, которому нужен только шанс. Один единственный шанс на спасение человечества от злого лидера. Нет, это не инженерия. Нет, там такого нет. Ну ладно, тогда ты машинист поезда. Да, именно. Ух ты, это меня знаешь. Немножко. ты с нами? Да ладно? Да. Пошли. Идем. Mm. Привет, hey, папа. Hey, Привет. Я видел тебя. Да, ты bath. был в ванной. Как mm. mm. работа? Ну, well, дошли в и тоже. Фрэнк. Что? <laughs> Спасибо, что спросила, Карма. Если честно, у меня не выходит. Не то слово. Фрэнк, это его первая неделя. не суди его строго. Закономерность заложена. То есть долг. Это как болезнь. Приглашаешь ее в дом и все в опасности. Да баб, ты отходишь от темы. Мы не просто что? Слишком хорош для этой работы? No. Нет, я так не говорил. Я просто. Хорош в другом. Понимаете? Так, okay, Фрэнк. Может, им нужна мотивация? Мы отлично мотивированы, папуш, уж поверь. Фрэнк, спасибо за шансы, я сделаю все. Я не подведу. О, oh, нет. Он мне сейчас устроит аркапоны. Эту биту подарили моему отцу, а он ее мне. Ты играл в бейсбол? Нет, она не для бейсбола. Mm -hmm. Я вот к чему. Ты должен спросить себя, способен ли я вломить этой битой кому-то по башке. Такой жестокости требует эта работа. Эмоции зашкаливают, люди накручивают себя. И если ты не можешь причинить боль, когда нужно, пора искать другую работу. Ладно, okay. когда Франку впервые пришлось причинить боль, он обливал все кусты. У меня был грипп. А потом он каждый день ходил на исповеди. Даже отец из Эспозита смеялся. Мэнни, может, работа не для тебя? Это просто на время, папа. Как ваш временный переезд в подвал? Когда это случилось? Папа не прав. Нет. Я, Я бы тоже бесился, если бы моя дочь вышла за нищеброда. И даже работу не можно найти. И живет у меня в подвале. Он не понимает. Он не знает, как в мире сложно. Он любит нас. Нет. Он любит тебя. У него отличный вкус. Видел бы ты, как он вел себя с моим партнером на выпуске. Бедняга до сих пор заикается. Ух ты! Как у меня еще все впереди. Да? Да. Продается недвижимость от Фрэнка Хадсона. Слушай, Слушай я просто знаю мои слова. Фрэнк, Фрэнк я, я понимаю. понимаю. Правда. Я, Я дам тебе еще один шанс. Но Я не honest. знаю, сколько их у тебя осталось. Мне плевать, кто твоя жена. Я стараюсь. Старайся усерднее. Готов? Пошел. Да, это гонила. Кевин? Давно не виделись. они <эн> Да. Còn... да. Со школы? Yeah. Да. Ты вот чего тут? У... Слушай, просто пойми. Нет нет, understand... нет, нет, нет, нет, like нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, мне правда жаль. Мэнни, Мэнни, ты мне ничего не должен. Я понимаю. Просто, пожалуйста, моя мама, она больна, и... Кевин, дай мне пару минут, Кевин, minutes, right? Ладно. Uh, Я I попробую помочь. Будет. Right. Да, спасибо. What Что now? теперь? Я его знаю. Мы We вместе учились. Так, yeah. ладно. Okay. Его мама больна, и, слушай, я просто... Господи, слушай, ты не виноват. Он не оплачивал счета. Все происходящее его вина не твоя. И я понимаю, что он твой друг. Так что решай Решил вручить тебе оповещение. Нет. Она подписана судьей. Дай мне пару дней. Мама больна. Я могу Дай два часа. У меня день уйдет. Два часа? Да. Как? Нет, я не смогу. Прошу, я тебя умоляю. Не надо. Два часа. У тебя есть два часа. Лучше тебе этого не делать. Это не я, Кевин. Ты не оплачивал счета. Ничего личного, это моя работа. Извини, мне очень жаль. Ты совершаешь ужасную ошибку. То есть... Слушай, прости. Мне очень жаль, но Просто постарайся использовать врачица по полной. Переведи маму, собери вещи and... и покинь участок. Все хорошо? Yeah. Да. Идем. Собирай sure вещи, no тебе никто, никто не потревожит. Ты you пожалеешь. я на пол первого прошу присаживайтесь передай минди что к ней клиент спасибо отлично банк red Square. чем могу помочь Мэдди работаешь тут? Нет, я фанатка банков. Некоторым нравятся рок-звезды, а мне с галстуками. Да, я здесь работаю. И ты мой клиент. Банк Редсквер. одну минуту. Блин, сплошные встречи. Давно не виделись? Да, кажется, с Балла в десятом классе. Да. И ты бросил меня перед танцем. У тебя хорошая память. Да. Тебе же проручили большое будущее. Да. Значит, ты жена. Да, да, уже пять лет. Помнишь Алишу? Да, знаю. А ты? Кому повезло? Давай обсудим дело. Я так понимаю, у тебя финансовые трудности. Oh, no. Нет, я понял, почему <laughs> ты так думаешь. Мы планируем ремонт. Ага, oh, и ты like хочешь заложить старую машину. Yeah. Да. Ромбатришь? Недвижимость от Франка Хадсона. Значит, на тесте. Мило. Да, мило. Так, yeah. ладно, yeah. можешь завтра явиться the the в line. час? Со справкой с моторамбутой и машиной. Час? Да, к оценщику. Он здесь по вторникам и вторгам. Рада было видеть. Что ты бросил Минди Олсом на балу. Она работает в банке. Можешь поверить. Она так злилась. У тебя ко всему свой подход. Ты же меня знаешь. Все прошло гладко. Не сомневаюсь. У тебя все по so жизни, гладко. У меня свой подход. Помнишь Кевина Шанин? Бегу? Бегу по кличке Шенген? Шенген? Да, никогда не понимал. Он даже не бывал в Европе. <laughs> Он был богатым, да? Да. Когда-то. Я сегодня выгнал их с матерью из дома. Боже. Да. Очень жду дня, когда приду с работы домой, и буду с собой. Послушай, все не изменится. Нет. Так устроен мир. Хуже некуда, правда? Mom, Моя мама больна. Кевин, Kevin, прости, I'm даю тебе два часа. Два часа? Нет, я, я не, не могу. могу. Please, Прошу тебе решить. Я тебе умоляю, лучше тебе этого не делать. Ты пожалеешь. Да. Шен. Ищу работу, частичная занятость, ночью, что угодно. Может кто-то помочь перевести маму из дома? Выселяют. Срочно позвоните». земля маме пухом соболезную твоя мама была уникальна если что обращайся господи боже Что ты делаешь? Ничего, Это... детка, кошмар приснился. Тобой. Там Gosh, ничего ты... нет. Shh. Господи, Ой, что ты тихо, делаешь? Тихо. Зачем тебе мой зонтик? все нормально черт детка детка детка что дедка. ну что еще иди сюда иди сюда серьезно подойди успокойся что ты видишь в зеркале в моем отражении Господи. Когда у тебя в ушах волосы появились? Я иду спать. Спокойной ночи. Включу для тебя ночник. Ты ненормальный. Привет, это Алиша. Оставьте самщинью. Это я. Я еду на оценку машины. Немного опаздываю, но... Пожелай мне удачи. Я люблю тебя. Выйду, позвоню. Поехали! Серьезно? Нет, нет, стой. Чувак, чувак, чувак, чувак, чувак. стой. Какого черта? Эй, эй! Эй, эй! Эй! Эй! Стой! Стой! Да? Фрэнк, ты можешь приехать в дом на Firefox? Миллер еще нет. Нет, не смогу. Весь день провел суде. Я сейчас в офисе. Миллер еще нет? Нет. Я расскажу. Прэнк. дом с виду пустой. Right, Ладно, посмотри, sure убедись, что пусто. All Все, пиши и повесь замок на right. дверь. Right. Ладно, давай. Right. Я hey, bro, сейчас I'll вернусь, right я быстро. Hello? Это все. Есть кто Anybody дома? Ао? Есть Hello? Тут кто Хадсон, оставьте сообщение. Привет. Фрэнк, это снова я. Я в доме на Fairfax, и тут, короче, жесть. Всюду рабочее освещение. Извини, конечно, но давай в другой раз, если можно. Алло? Есть кто дома? Я из агентства недвижимости. Есть тут кто? Ау? Есть кто? Кто-нибудь? Эй, спокойно. Какого черта? Тихо. Ты не отнимешь мой дом. Не отнимешь. Я просто от риэлтора. Успокойся. Фрэнк Хэтсон, оставьте сообщение. Фрэнк? Меня толкнули. Я ощутила. У меня никогда в жизни не было такого чувства. У тебя бывает ощущения, будто -то за тобой следят. Ладно, я бы тоже себе не поверила. Я верю. Происходит нечто странное. Тот тип появился из ниоткуда. И это... Да есть... что же с нами происходит? <с что? Я говорил, уже некуда. Но стало хуже. Эй, hey. hey. ты все уладил. Yeah. Я бы не назвал смерть этого типа улаженным делом. Hey. Но спасибо. Думаешь, like мне эта работа нравится? Думаешь, я хотел покупать участки и отнимать их у людей? Я решил в этот бизнес, чтобы продавать людям дома, а не выгонять семьи. Конкуренции стало больше, и дома никто не покупает. Так что, мне нужно кормить семью, я делаю, что должен. Я знаю, что у тебя в жизни сейчас куча дерьма. Машина, смерть того мужика. Это накладывает отпечаток. И мое присутствие тоже не особо помогает. Я хочу, как лучше для дочери. Значит, ты должен делать то, что должен. Понял? Да. Понял. Понял. Не забывай об этом. Все okay. хорошо? Yeah. Да, спасибо. Thanks. Трое Two суток. Это что за хрень ремонт? Прошло три дня. Мы приехали. Я знаю, зачем. Я остаюсь. Мне дали еще 30 дней. Покажите документы. Вот. Офицер, будьте добры, уберите этих уродов с моего участка. Это что такое? Подпись секретаря. Я не из тех дураков, которых можно обокрасть. Да, я навел справки. Знаю, кто вы и чем занимаетесь. Франк, Эй, так нельзя. Скажите ему, подпись фальшивая. Думали, что я не пойму? Слушай, мудак, у секретаря тоже остался экземпляр. Ну так и привези его. А пока документы тут только мои. И ты сегодня выселяешься. Так, спокойно. Ребята. Успокойтесь. Ладно. Вы знаете, кто он? Чем он занимается? Франк, Франк понимаете? Он прав насчет строчке? Или экземпляр у секретаря? Это законно? Я плачу клерку, чтобы тот не подписывал. И копу, чтобы закрывал глаза. Серьезно? Ты меня слышал? Он преступник. Ворует у людей. Дом мой еще на 30 дней. Могу делать, что хочу. Не ваш. Это дом мой. И я хочу знать, в чем тут дело. Так нельзя. Погоните его. Так нельзя. Заткнись. Делай то, что должен. Слезай! Фрэнк, брось! Уберите его оттуда! Фрэнк, это нарушение! Слезай с моей крыши! Черт. Соболезно. Кевин, соболезно твоей утрате. Я же говорил, что лучше тебе этого не делать. Но признаю, ты дошел до этой точки намного быстрее, чем я. Что это? Ты меня проклял? Нет. Ты сам себя проклял. Кевин. Что Кевин, это? Мой близкий человек называл это адхарма. Может, это демон памятный дух. Проявление самой кармы. Mean, То есть кармы. Адхарма, олицетворенная как сын Брахмы, мужа жестокости и отец обмана. И если она в тебя вцепилась, ты заслужил. Нет. Слушай, я ничем этого не заслужил. Все постепенно. Начинается с малого. Ты да, да, удачные дни. Проблема на работе. Всякое такое. Потом она растает. Я лишился работы. Потерял дом. Мама. Эта штука цепляется к любому, кто поступает плохо. Она передается как инфекция. Это бред! Я обречён на вечные страдания из-за того, что сделал свою работу? Я в это не верю, Кевин. это... Это не карма. Так почему ты здесь? Не знаю. Ясно? Со дня нашей одно за другим, мой тесть умер у меня на глазах. И все это из-за кармы? Я же говорил, что маму нельзя перевести, и она умерла. Что это, по-твоему? Ублюдок. Слушай, прости. Ты... Ты видишь их в отражениях. Yeah. Да. Они ходят за тобой. Причиняют боль. Используют твоих близких, принося тебе страдания. Моя жена уже пострадала. Моя ушла к другому. У тебя шармы несповедимы. Как меня защитить? Как это не остановить? Не знаю. Сбежать? Думаешь, я знаю ответы. Пару месяцев назад с Алли Мэйвуд выбежала перед машиной. Ее сбили на шоссе. Было темно. Водитель отвлекся. Она не выжила. Преступника не поймали. Видимо, ему все сошло с рук. Но не совсем. Верно? Зачем ты мне это рассказываешь? Может, это мне поможет. Может, получится, а может и нет. Думаю, у этого лишь одна концовка. Мы с тобой, Кармана. Фрэнка будет не хватать. Он был хорошим человеком. Слышишь? Мы молимся за тебя и за семью. Если что, обращайся, хорошо? Хорошо. Вот так. Да. Майни, как ты? Старше держаться. Хорошо, хорошо. Как в порядке? Да. Нет. Хорошо. Я не знаю. Твоя сестра пару часов как приехала. Я приехала, как только знала. Позвонила бы, или как готовился работать. Ничего, поживу у Кэт, но я завтра вернусь. Мам. Мамины подруги из церкви придут добавить с, с едой. С ты музыка пригносит люди. Тебе помочь? помочь? Да, можешь, подать. можешь да. подать. Да. Спасибо. Когда ехала? Нормально. Всего четыре часа. Как учебы? Нормально. Okay, Спасибо, you. что приехала. Это yes, для меня очень важно. Не за что. Конечно. Okay, okay. Муж и семья. Он, um, вы, вы ребят, guys, дело не like только смерти моего отца. Вы, брат. брат. Мы с ним многое пережили. И so много чего происходит. Особенно на этой неделе. Что? But В чем дело? Эй, ты чего? Все okay. нормально. Все okay. в порядке. Адхарма. Сочетание приставки «а» и слова «дхарма». Нечто аморальное, греховное, злое или неестественное. Когда ты <свист> в последний <свист> раз спал? Не знаю. Что, Что с, тобой с тобой происходит? Ничего. Вершь. Oh, Алиш рассказала. Нет. Я сразу поняла, как только тебя увидела. Ты же специалист по коммуникациям. Это типа психолога. И какой у меня диагноз? Ты двинутый, без обед. Думаешь, это плохая карма? Все сложно. Да что с тобой? Послушай, если ты считаешь, что это плохая карма, food, еще там чего-то, подумай, что ты такого сделал и как это устранить. Лиза, не грузи меня. Алиша говорила, все началось, когда ты выгнал друга из дома. Кого? Прошу тебя, тебя, Господи, не избавь от это проглядь этого дома, живущих в нем. Мы твои верные, верные слуги. слуги. Во Ты имя отца, отца, отца, Сына и Святого духа. духа, я и прошу тебя присматривать за этим. Благодатная Мария, Господь с тобой, благословенно ты в женах и благословен плод чрева твоего Иисуса. Кевин. Кевин мертв. Что? Это моя вина. Но как? Откуда ты знаешь? Знаю. Я видел его сегодня на похоронах матери. Я должен был понять, чем дело. Понять, что происходит. Ты видел его сегодня? Да. Что что, что это не прекратится? Мои близкие будут страдать. Я выгнал его из дома. Так все это началось. Кевин сказал, что она пришло за его семьей. За мамой. Он потерял все. Все. Теперь она перешла ко мне. Нет. Успокойся, успокойся, успокойся. Я ничего не знаю о проклятиях, инфекциях или еще о чем там тебе наплел Кевин. Но карма вещи двусторонняя. Вот что такое карма. Если проклятие перешло на тебя, потому что? Тогда. Милая, я знал, как все исправить. И не веди нас в искушении, но избавь нас от полукавого? Мама? Мама? Что случилось? Мама! Демоника! Что случилось? Привет. Привет. Как она? Вот бы мне эти лекарства, что дали ей. Она мигом отключилась. Повезло, что она сломала свою руку. Да уж. Очень повезло. Я сейчас смотрю, заберу пару. Алло. Алло. Рассмотрение. Миссис Бун? Я Бейберт. Бейберт. Хочу Фрэнк обсудить Фрэнк рассмотрение, рассмотрение вашего выселения. Рассмотрение. Да, ситуация кажется безнадежной, но я попробую помочь вам. Это запасная в суд к Норману Миллеру. Он работает секретарем. Лучше сейчас сюда двух. После обеда, где он выбивает пол-литра кофе и сном Он, вероятнее всего, прислушается к совести. Отлично. Так, после секретаря идите в отдел заявлений. Третий этаж, 302Б. Вам нужно с Она дать вам бланк. Запрос на строчку. Потом запросит заплатить 4 сотни. Скажите ей, что я все уплатил. Она поймет. Спасибо. порядок? Да, спасибо вам. Не за что. Нужно включить газ. О, как я могу преподавать кулинарию? Тебе вроде лучше. Как все прошло? Думаю, успешно. Да, я доволен. Чтобы не сглазить. Думаю, это то, что нам было нужно. Штука двусторонняя. Да. Не работает? Приветик. Извините, что опоздала. Ты как? Уже лучше. Хорошо. Если получится. Тебе помочь с этим? Не знаю, в чем дело. Может, газ закончился? Ладно, дай я. Гриль — это мое. С каких это пор? Даже не подключено. Вот так. Так, okay. пару минут, и and... будет порядок. Итак, что готовим? Mm. Все в холодильнике. Okay. Я схожу. No, no, Нет, не надо. Я Wait. сама. Я принесу. Thanks. Спасибо. Первое свидание было на Беннер-авеню. Я so была so так рада, рада, что он меня наконец пригласил, что просто I... сказала yes. «да». Он явно видел, что я к нему неравнодушна. Она крепче, чем а кажется. А ты как? Сегодня лучше всегда знал, как меня рассмешить? Мне будет этого не хватать. Да. Да. Конечно, спасибо. Слушай, Слова. утром ее я перевезут я в ожоговый центр. Мэнни, все будет хорошо. Не получилось. Все, что я сделал, ничего не помогло. Конечно, не помогло. Его мама из-за меня умерла. Мэнни. Этого не искупить. Я должен уехать. Уехать? Я должен тебя защитить. Ты меня защищаешь. Алиша! Извини. Прости, я, я подверг тебя опасности. Нет, куда ты? Не смей. Ты нужен мне здесь. Что бы ты ни надумал, остановись, прошу. Мы переживаем серьезные проблемы, и твоя попытка побега не поможет. Разве ты не понимаешь, это не поможет? Алиша, иди сюда. Я тебя okay, люблю. Okay, you know, ты I знаешь, но это не Это будет продолжаться. As Пока я здесь, here, ты будешь в опасности. Послушай меня. Нет. Это ты не послушай. Ты, ты нужен ты мне здесь, пойми. Алиша! Мне. Мне. не не уезжай. Прости. Мама! Доченька, в этом доме демонов. Нет, мама, это кошмар. Это проклятие. Мы в опасности, я не могу спать. Все хорошо, мама. Позвони отцу и спозит. Я не могу. Ложись и успокойся. Я не могу. Ты можешь, мама. Позвони отцу и спозит. Мама, нет. Нужно провести изгнание. Обряд. Ладно, ладно. Но я очень прошу тебя. Успокойся. Хорошо? Вот Держи. Вода. Успокойся, мама. Хорошо? Пообещай мне. Пообещай, обещаю. Я позвоню. Хорошо? Ладно, расслабься. Все хорошо. Это все мама да, Я друг. Ты... Ты мне ничего не должен. Но Просто... прошу, моя мама больна. Тебе решать. Два часа. Я не могу. Прошу, умоляю. Два часа. Лучше тебе этого не делать. Все, что я сделал... Муж семья. ...не помогло. Оно использует твоих близких. Как ее защитить? Как это остановить? Я же говорил, лучше тебе этого не делать. Концовка лишь одна. Как это закончится, по-твоему? Делай то, что должен. Нет, это Алиша. Скарман, в порядке? Нет, нет, не совсем. Просто... Я думаю, по-моему, что-то не так. Да, это будет звучать безумно, но думаю, сейчас хороши любые методы. Простите, что я так поздно звоню. Ничего, Алиша. Что происходит? Я не знаю. Я всякое ощущала, мы не разные видел. На мою маму что-то напало. И мой И отец погиб не случайно. Почему ты молчал? Мы думали, что <связаны> решили эту проблему. Мы в опасности. Мы чем-то <связаны> прокляты. Мне а можете? Конечно. Конечно Когда? Сейчас. Okay, as as Спасибо, Спасибо вам. Чего тут? Моя мама, мама больна. Ты совершаешь ужасную ошибку. Благодатная Мария, услышь меня, Господь с тобою. Плесень за нас, грешных. Сейчас в час нашей смерти. Ты постоянно делаешь неправильный выбор. Нет, я покончу с собой. Не важно. Кевин тоже не может. что? Я могу вам помочь? Эй, все oh, хорошо? Okay? Несчастный случай. Your Твои страдания, страдания только начинаются. Зря ты не послужил Алишу. Просто you сбежал. Пришел сюда защитить ее? Такой сукин сын. Вам нужен телефон, или... Спасибо, мэм. Okay, no, well, ладно, okay, я I'll... сейчас. Too late, Manny, but there's no voice. Спасибо. Спасибо, мама. Ватчин, um, вы не могли бы... Это ваш муж? Да. Yes. Что, отец? Что, дядя? Вы знали моего отца? Кто вы? Я. Я I'm просто очередной бедняжий, которому твоя семья уничтожила his... жизнь. Uh, уходите. Знаешь, моя жена говорила, рак — несмертный приговор, дорогой. На организм я подвел. Мы перепробовали все все, все. все, что могли. Но странно, что с плохими людьми этого не случается. Я сожалею, Но здесь моя сиян. Да, слава. Так уютно. Мы в этом году праздновали Рождество в своем доме. А через четыре месяца... Я потерял не только жену и дом, я решился всего, всего. И приходят такие, как твой отец и муж, будто стервятники. Они люди, обманщики и жулики. Твоего отца чуть не перебили у меня под домом пополам. Знаешь, что это? Справедливость. Они с твоим мужем пытались убить меня своим неуважением. Мой муж в другой комнате. Неужели? Тогда нам не нужно разговаривать с ним по телефону. Черт. Наверное, ему что-то нужно. Из другой комнаты. Такой нетерпели. Все это, все эти... Вещи, все это куплено за счет горя хороших людей. Таких, как я. Хороших людей, таких, как я. Я Алиша? Алиша? Алиша! Кусок дерьма. Вы все одинаковые. Я вызвал копов. Я... Хорошо. Я на это рассчитывал. Помощника шерифа тоже позвал? Мистер Марком, не надо. Ты запомнил мое имя. Ты, Ты... запомнил меня? Она тут ни при чем. Я, Я понимаю, понимаю вашу боль. Но Фрэнк не поступил ничего неправильно. Ничего ты не знаешь о моей боли. Слушайте, опустите нож. Хорошо? Обменяйте ее на меня. Ну же, давайте. Поверьте. Вам это не надо. Думаю, нужно. I I Я обязан. Нет! Копы скоро приедут, все будет хорошо. Ты в безопасности. Держись, ты сложишь. Она ушла. Ты в порядке? Все целы?